Ну, для начала давайте проанализируем ситуацию. Вот я выставил э, видео. День за днем, час 9. 23 января. Хорошо видно? Или не очень? Ну, думаю, не очень видно, но просматривается. 23 января. Дальше. Какой сегодня день? Вот не выключая камеру, могу показать вам. Вот такой вот сегодня. Сегодня 27 января. Дальше. Анализируем прошло четыре дня э, с момента выставления видео сколько просмотров 16 разве должно быть такое или нет такого не должно быть нет должно быть тысячи просмотров а дальше э, что под видео э, вот Спасибо вот этому товарищу, вот вот этому, вот запомните. Если он выставит вам, э, ну не вам, а вообще, видео какое-то, вот вы забивать его на ютубе каждый день и смотрите его. Вот это, вот что он написал, друг. 100 рублей правил для пробы, дошли, дознать. Вера нет никому. Веры, конечно, нет никому. Дошли? Да, дошли. Ну, не отрываясь от темы, что он там написал? Странно. Что? Что странного? Я не понял. Странно то, что отправил деньги. Да, это странно. Это странно. Никто не отправляет. Почему? Вот сейчас я... Сейчас... Оп. Вот э -э вот такой сатик есть, где я там выставил свой... Ну, смотри, сама. Смотри, дорогой друг. Ты ко мне как друг обращайся Ну, я тебе тоже. Вот, смотри. Не оплачен. 10 тысяч, не оплачен. 1000, не оплачено Вот. Ну, вот. Вот твои 100 рублей. Они дошли благополучно. Вот. Все хорошо. Все оплачено. И 50 рублей опять никто не оплатил. Вот такой у нас YouTube, и не только YouTube, вот такой средство общества, я считаю. Никто ни копейки тебе не заплатит. Никто тебе, ну не то, что не заплатит, никто тебе не поможет. Вот будешь лежать где-нибудь на улице, и будут проходить, проезжать мимо тебя. А ты будешь лежать не, не где-то там далеко, а прямо на улице. Через тебя перешагнут и пойдут дальше. Вот и все. И что еще хочу сказать. Вот почему олигархи не заходят. Ну неужели вот олигархи не заходят на YouTube? Кстати, сколько на моем счете? Ну вот он. Что? Разбогател я, миллионером стал? Ничего подобного. Вот вы, вы посмотрите, с какого числа я начал свои